Самое ценное в жизни – это здоровье. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию 10 болезней, которые появляются по неизвестным причинам или же вообще без особых причин. Большинство из них достаточно редкие и отличаются необычными симптомами. Синдром взрывающейся головы обусловлен тем, что у человека, страдающего им, возникает ощущение, что в его голове звучит очень громкий звук, который может напоминать звук взрыва, рев, звук волны разбивающихся скалы, громкие голоса или звон. Это состояние может продолжаться пару часов и чаще всего происходит во сне. Однако не исключены приступы и во время бодрствования. Несмотря на громкость шума, он обычно не сопровождается болью. Частота приступов варьируется. После приступа больные обычно испытывают беспокойство и страх, что обуславливается повышенным сердечным ритмом. Причины синдрома взрывающейся головы неизвестны, хотя существует мнение, что он связан с чрезвычайной усталостью. Болезнь может появиться в любом возрасте, однако женщины более склонны страдать от синдрома, нежели мужчины. Английский пот или английская потливая горячка была таинственной и очень опасной болезнью, которая поразила Англию. А затем и всю Европу с 1485 года по 1551. Болезнь возникла внезапно и могла привести к смерти буквально за несколько часов. Причина – самый таинственный аспект болезни. Современные теории связывают это с общей антисанитарией того времени, которая могла стать причиной распространения инфекции. Первая вспышка болезни произошла во время войны, алые и белые розы, что наводит на мысли о том, что болезнь была принесена французскими наемниками, которых Генрих VII использовал, чтобы заполучить английский трон. Судя по тому, что о болезни сохранилось только записи, напрашивается вывод, что она была больше распространена среди богатых слоев населения. Перуанская метеоритная болезнь появилась после падения метеорита Каранкос 15 сентября 2007 года. Огромный хондритовый метеорит упал в небольшой перуанской деревне Каранкос недалеко от боливийской границы и озера Титикака. В результате удара образовался крупный метеоритный кратер, а земля по его периметру была обожжена. Местный чиновник Марко Лемач сказал, что кипящая вода начала выходить из кратера, и частицы камней и пепла были найдены неподалеку. А также из кратера выделялись зловонные и ядовитые газы. После этого все местные жители, которые приблизились к месту падения, заболели неизвестной болезнью, одним из симптомов которой была сильная рвота. Существует теория, что люди отравились парами мышьяка, которые в результате кипения выделялись из воды. Научных объяснений причин болезни так и не было найдено. Кивательный синдром. Симптомы кивательного синдрома очень странные. Когда ребенка поражает эта болезнь, он фактически останавливается в росте. Развитие мозга также замедляется, что приводит к задержке в умственном развитии. Болезнь получила свое название из-за характерных движений во время приступов. Обычно приступы возникают во время приема пищи или когда больному холодно. Припадки могут быть настолько сильными, что больной может упасть и получить травмы. Электромагнитная сверхчувствительность нарушение здоровья человека, вызванное, по его мнению, бездействием электромагнитных полей. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет никаких научных доказательств того, что симптомы, вызванные электромагнитной сверхчувствительностью, вызваны электромагнитными полями. Они являются симптомами других невротических состояний. Большинство тестов и исследований не смогли определить подлинность симптомов, обусловленных электромагнитными полями. Прямых доказательств связи симптомов электромагнитной сверхчувствительности с влиянием электромагнитных полей пока не найдено. Синдром циклической рвоты это повторяющийся приступ рвоты, которые сопровождаются болями в животе и мигренью. Синдром цикличной рвоты обычно наблюдается в детстве, однако он может сохраниться и во взрослой жизни. Человека может тошнить по 6-12 раз в день, и это может продолжаться более трех недель. Вы спросите, а чем же тошнить человека столько раз? Ведь уже после второго раза в желудке не остается ничего. Желудочный сок, желчь и в особенно тяжелых случаях кровь. Такое состояние приводит к бессоннице, отсутствию аппетита и проблемам с концентрацией. Причина этого синдрома неизвестна – тесты не помогли установить предпосылки. Маргеллонова болезнь характеризуется тем, что больным кажется, что под их кожей ползают насекомые или находятся какие-то волокна. На коже появляются незаживающие раны и раздражения. Научное сообщество не считает маргеллоновую болезнь новым заболеванием. Большинство врачей, включая дерматологов и психиатров, расценивают маргеллоновую болезнь как проявление известных заболеваний, включая дерматозойный бред. Первоначально утверждалось, что болезнь надуманная, однако недавние исследования показали, что в коже могут содержаться крохотные волосы, которые производят само тело человека. Доктор из Нью-Мексико рассказал бывшему агенту ЦРУ, что в возникновении болезни виноваты французы. Неудавшийся правительственный эксперимент загрязнил воду. Все пьющие Эвиан находятся в опасности. Синдром мышечной скованности – это причудливая и редкая болезнь, когда у больного наблюдаются мышечные спазмы, которые могут быть настолько сильными, что иногда приводят к падениям и даже переломам. Мышечные спазмы могут быть вызваны повышенной чувствительностью, сильным шумом и эмоциональным стрессом. Сутулость и неправильное положение тела также может привести к болезни. Некоторые люди с данным синдромом совсем теряют способность передвигаться и бояться выходить из дома, так как резкие шумы типа сигнала машины могут привести к падению. В два раза больше женщин, чем мужчин, страдают от этого заболевания. Болезнь XX века. Также известная как множественная химическая чувствительность болезнь XX века описана как хроническое заболевание, характеризуемое отрицательными воздействиями химикатов или других веществ в современных социальных окружениях. Подозреваемые вещества включают дым, пестициды, пластмас, синтетические ткани, ароматизированные продукты, нефтепродукты и краска. Но вот странная вещь. Пациенты, принявшие участие в исследовании с завязанными глазами, фактически не реагируют на химикаты, в то время как пациенты с открытыми глазами были уверены, что химикаты воздействуют на них. Причина болезни неизвестна. Эта болезнь описана в фильме 1995 года «Безопасность» с Джулианой Мур в главной роли. Синдром войны в Персидском заливе – болезнь, о которой сообщают боевые ветераны войны в Персидском заливе 1991 года, которая была обозначена расстройствами иммунной системы и врожденными дефектами. Признаки, приписанные этому синдрому, были всесторонними, включая хроническую усталость, потерю мускульного контроля, головные боли, головокружение и потеря равновесия, проблемы с памятью, боль в мышцах и суставах, расстройство желудка, проблемы с кожей, одышка и даже устойчивость к инсулину – в то время как причина синдрома неизвестна, Некоторые теории говорят о прививках сибирской язвы, которые были сделаны солдатам, использование объединенного урана для вооружения или воздействия химического оружия, использованного в различных бомбежках. Есть также предположение, что болезнь может быть вызвана неизвестными бактериями. Игрок в гольф отправил свой мячик далеко за холм. Когда он добрался до него, то он увидел меч такого же производства, который был идентичен его мечу во всем. Но, тем не менее, он тут же понял, что это не его мяч. «Как?»